Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Билыч. И у нас очередная посылочка из магазина Computer Universe. Вот такая вот большая. Там внутри видеокарточки. Сейчас будем открывать, смотреть, что и как доехало. И есть еще вот такая маленькая посылочка, но о ней я немножко расскажу позже. Это посылочка на, от, скажем так, спонсоров канала. Посмотрим, что там внутри. Расскажу тоже очень интересно. Итак, давайте вскрывать... К сожалению, свой нож я где-то подевал, приходится орудовать кухонным. Многие спрашивают, почему я не открываю посылки на почте. На самом деле, я верю своему отделению Почты России. Если посылка пришла не битая, если по ней видно, что она, в принципе, не скрывалась, да, то, соответственно, особого смысла скрывать я ее не вижу. Но сейчас убедимся, что это так. На примере предыдущих, скольки уже? Ну, порядка 20 уже, наверное, посылок, ну или где-то близко к этому. Я могу сказать, что все доезжает отлично. Господи, ну заделывают хорошо немцы. Хрен скроешь называется. Давайте смотреть. Эть. Чтобы пальцы себе не отрезать. Ну ладно, думаю, и так откроется. Да, собственно, все нормально. Тут у нас инвойсы. Ну, это, я думаю, не интересно никому. Давайте смотреть, что внутри сверху как обычно или снизу тут уже ли сами большое количество упаковочной бумаги да немножко шумно и давайте смотреть что внутри первое это вот такая вот вещь это чтобы вам объяснить короче моя девушка заходила себе небольшой чехол на macbook ну точнее сумку да и вот она вот такая вот сумка Cool Bananas, ну, интересная фирма, видимо, сделана под кожу, на самом деле это нифига не кожа, вот, но я думаю, что удобно, во всяком случае, защитит вот от каких-то механических повреждений, потому что она не хочет на него а, защитную такую крышку, знаете, ну, кто пользуется MacBook'ом, тот знает, вот, поэтому купил вот такую вот сумку, ну, думаю, что будет ничего там нормально. Так, что тут еще? Давайте сначала смело еще разберемся. А вот такой вот вентилятор, как вы помните, я заказывал уже один такой вместе, с, кстати, с макбуком. Вот это NFS12A от фирмы Noctua, хорошие вентиляторы. Два штуки хочу воткнуть сверху корпуса, чтобы они, соответственно, выгоняли. Воздух, или может быть, да, наверное, я их на выдув поставлю, чтобы они гнали воздух, который идет горячий от э, видеокарты и от э, самой материнской платы. Вот, соответственно, мне кажется, что неплохие вентиляторы, но кому как. Далее, тут более интересные вещи. Это вот такая вот... Стриксовская карточка Radeon RX 580. Многие скажут, что надо было брать Вегу. Друзья, брать Вегу до выхода моделей, которые будут с нереференсным дизайном, я не хочу. То есть я не хочу себе печку, я хочу нормальную карту, которая будет уже с тремя вертушками, там, с хорошей системой охлаждения и так далее. Вот, Тем более, что 580 я так и не потестил. Мне просто физически интересно было проверить, как она себя поведет, насколько она отличается от 1060, от 1060 новой ревизии. Поэтому протестим, узнаем. Мне кажется, что будет очень даже интересно. Ну и последняя вещь. То, чего я бы никогда не заказал себе, если бы не гигантская скидка на эту вещь. Сейчас вы увидите, я уберу пока коробку. Что же это за желтая штука в моих руках? Это вот такая вот карточка от Zotaka. Это AMP Extreme Edition 1070. Урвал я ее, по-моему, за 29 тысяч. В принципе, для такой карты это очень неплохая цена, даже по-моему, меньше, чем 29 тысяч. Трехвертушечная карта мне просто было интересно посмотреть. На самом деле, я не фанат фирмы Zotac. Потому что раньше я слышал очень много плохого о них, много о, о качестве именно. Сейчас они, конечно, улучшили качество, ровно как и палит но все-таки какое-то недоверие консервативное осталось. Вот. Но мы протестим эту карту, посмотрим на ее систему охлаждения. Для меня это на самом деле новое. То есть если со Стриксовской системой охлаждения от Асуса я уже встречался на других картах, типа 1070, вот, то вот эта вот карточка для меня будет открытием. Так, давайте сейчас мы все это немножко расставим мы откроем вторую посылку. Итак, друзья, вот она эта посылка. Постарался я все разложить на столе, чтобы было более-менее видно. Данная посылка пришла мне из Финляндии, из Хельсинки, хотя я вот не совсем понял почему, потому что, насколько я понимаю, фирма, которая выпустила данный товар, она находится немножко не там. Но это я еще уточню, потом вам подробно расскажу. Что здесь? Здесь мне прислали на обзор клавиатуру и SSD накопитель. Сейчас мы все это постараемся достать. Ну, конечно, доставка почты России немножко, скажем так, немножко покоцала товар, но в целом выглядит очень хорошо. Это фирма Drevo, новая фирма. На самом деле посмотрим, ну, как, как себя все это поведет, насколько это интересно, красиво и так далее. И здесь вторая вещь, не менее интересная, это их SSD накопитель. Вот такая вот малютка на, по-моему, 60 гигабайт, да-да-да, да, вроде 60, но, ну, во всяком случае, 60 они обещали, да, 64 гигабайта. Вот, чем она интересна? Она интересна, в первую очередь, вам, потому что мы ее друзья, разыграем, а данную малышку. Вот, то есть фирма Древо попросила, когда я буду делать обзор на клавиатуру, разыграть также вот эту штуку, чтобы хоть как-то вас привлечь, чтобы вы посмотрели на ее товар, как-то его оценили. Вот, фирма новая, поэтому посмотрим, насколько она хорошая, скажем так. Вот, сейчас мы все это постараемся открыть и посмотреть каждую коробку по отдельности, что в ней находится. На клавиатуру, конечно же, будет отдельный обзор. Итак, поехали. Ну, первое с чего начнем, наверное, мы клавиатуру оставим на конец. Начнем мы, наверное, с видеокарточек, чтобы большими коробками разобраться. Итак, вот она у нас Asusовская карта 580 я Как и обычно, Asus пакует так, что скрыть это добро достаточно сложно, если не сказать проблематично. Но да ладно. Давайте смотреть, что у нас здесь внутри. Так, внутри, как и обычно, коробочка достаточно большая с нашей видеокартой. Ну, мы с вами видим, друзья, здесь сверху, как и обычно, инструкция, диск соответственно все это в этот раз занимает меньше места обычно asus делает достаточно такие большие вложения а вот есть тут есть тут стяжечки кто смотрел обзор на 1070 тот так помнит и сама карточка ну, я думаю что очень интересная в всяком случае для тех кто 580 не тестил, то есть для меня давайте посмотрим характерная для стриксов of что у них пакеты с картами открываются сбоку, потому что карта длинная, хотя вот э, остальные производители почему-то делают э, другой способ открывания. Вот так вот выглядит сама карта, ну то есть вы видите, как обычно обычный бэкплейт. А эту систему охлаждения, я думаю, многие уже видели, и на 1070, в принципе, почти такая же стоит, может быть небольшие, только отличия какие-то визуальные есть. Так, интересная карта, конечно же. Но давайте переходить далее к а другой карточке уже 10.70. Карточки от фирмы Зотока. Ну, на самом деле, мне самому интересно. Ни разу Зотоком не сталкивался. Хотя слышал очень много о них. Не всегда хорошего. Но ну, проверим. Как говорится, мнение должно складываться на основании того, что ты видишь сам. Давайте смотреть. Ну, коробка, конечно, больше даже, чем у Стрикса. Хотя я думал, что у Стрикса достаточно большая коробка. Вот, вот она карточка от Зоотака. Ну, мне кажется, что массивная коробка. Вот посмотрите, друзья. Давайте ее открывать. Внутри у нас небольшая инструкция. Большой слой поролона. На самом деле поролона здесь куда больше, чем самой видеокарты. Так, что у нас здесь? Здесь у нас идет очень хорошего качества, хочу вам сказать, переходник с двух шестипиновых на один восемь пин. Очень хорошего качества, потому что здесь провода в обмотке очень толстые. Мне кажется, что это отлично. И есть, есть даже второй Прикиньте, друзья. Но вот этого я не видел ни в одной комплектации. В любом случае, пока обычно, если ложат, то либо с Молексов переходники на 6 пин, либо один с двух шестипиновых на 8. Такое было у меня в 1080 Ti, которую я сегодня благополучно продал. Так, давайте посмотрим, нет ли там что-то еще. Потому что ничего тут нету. Непонятно немножко зачем, вот эта вставка здесь. Ну да ладно. Давайте смотреть на карту. Вот, кстати, приятный момент. Очень приятный момент. Это антистатика с пупыркой. Такое я видел последний раз. Знаете, на какой карточке? А я вам сейчас скажу. Это была карточка вот сафира. И это очень приятный момент, на самом деле. Я это ценю. Мне кажется, что это очень-очень круто. Потому что это забота о потребителе. Это забота о самой карте вы знаете, доставка у нас разная есть в разных странах. По-разному она работает. И в России она не работает хорошо, уж поверьте мне. Так, зотоковская карточка. И вот так вот она выглядит сама. Как вы видите, радиатор здесь, мне кажется, даже чуть больше, чем на Стриксе. То есть, вот, вот вам для сравнения. То есть, Стрикс даже чуть поменьше. Вот, то есть система охлаждения очень толстая, многие говорят, что она занимает три слота, на это мы еще посмотрим. Есть тут подсветочка, очень массивная, очень тяжелая карта, Вот с таким вот интересным, очень интересным бэкплейтом. На самом деле, ну, бэкплейт очень хороший, мне нравится. Визуально очень крутой, особенно если вы найдете желтый корпус. Такие корпуса были, но их немного, а вот... Мне кажется, что вот есть... Я помню один корпус, под который она бы подошла очень хорошо. Вот, к сожалению, название я вам сейчас не вспомню. Это корпус от, э, от фирмы Deepcool. У него было в названии Castle. То, то ли Steam Castle, то ли что-то такое. Ну да ладно, друзья, давайте перейдем к клавиатурке. Клавиатурка, насколько я знаю, должна быть беспроводной. Но мы сейчас все это посмотрим, конечно же. На нее будет отдельный обзор, где мы уже... Более подробно с ней познакомимся. Пока я решил сделать просто небольшой, скажем так, анбоксинг. Вполне вероятно, что ее я также разыграю. Все будет зависеть от того, захочет ли моя девушка себе ее оставить или нет. Потому что у меня клавиатура как бы есть. Вот. Мне это было интересно больше по каким-то... Характеристикам. О боже, смотрите, какая тут прекрасная вещь. Это, я так понимаю, для удаления клавиш. Мне кажется, круто. Давайте смотреть. Вот такая вот маленькая клавиатурка. Она будет, конечно же, с подсветкой. Давайте уберем ненужные вещи, делаем пред анбоксинг, потом мы это все снова же засунем и, про... и будем вытаскивать по второму кругу. Вот такая вот клавиатурка. Она идет с подсветочкой. Мне лично интересно, как она себя поведет. Конечно, тут нету русской раскладки, но это было бы глупо на это надеяться. Вот. Но, возможно, в будущем появится и с русской раскладкой. Мне лично нравится. Классная клавиатура. Но уже как она себя ведет, насколько здесь шумные клавиши, насколько хорошо они нажимаются, насколько хорошая подсветка, все это мы проверим, конечно же, позже. Ну и остался последняя вещь. Это наш SSD-накопитель, который, как вы помните, я и компания DREVO пообещали разыграть среди вас. Разыгрыш мы устроим как раз а, тогда, когда выйдет обзор на клавиатуру. вот. Давайте на него посмотрим, тоже интересно, что же там внутри, как же это все открывается. Самый главный вопрос обзорчика: как же это все открывается, потому что вечно непонятно. Каждая компания придумывает какую-то свою упаковку. Господи, как, как же все усложняют производители, Ну да ладно. Хорошая упаковка, она такой и должна быть, чтобы вытащить было тяжело. Вот такая вот прелесть. Упаковка на самом деле прикольная. Вот реально прикольная, друзья. Если вы видели обычные SSD-шники от Crucial, от Samsung, да от кого хотите. Они упакованы как-то очень уж странно. Очень-очень странно. Ну, во всяком случае, это мое мнение. Потому что, ну, ну, они упакованы очень просто, как-то неинтересно. Здесь вот... Какая-то интересная упаковочка. Вот такая вот малютка на 64 гигабайта, SATA 3 подключение. Ну, в принципе, обычный SSD-накопитель, вот, который мы позже среди вас разыграем. Вот как-то так, друзья, посылка вот эта вот с Computer Universe дошла до меня буквально за 2 недели. Собрали ее тоже быстро, сейчас на Computer Universe собирают посылки очень быстро, если есть товар, то тут же отправляют. Какие-то проблемы с отправкой закончились вроде... Вот, поэтому, если вам интересно, то ссылка на Computer Universe будет в описании к видео. Там же вы найдете код на 5 евро скидки. Что касается клавиатуры, карточек, все это мы протестируем. но а SSD накопитель мы конечно же среди вас разыграем, но немножечко позже. Всем спасибо за внимание, друзья. Если вам видео понравилось, то нажмите лайк, не поленитесь, подписывайтесь на канал, чтобы видеть еще такие обзоры, распаковки и так далее.